Дорогие друзья, 12 февраля наступает Новый год по китайскому календарю и у меня для вас есть подарок. Это песня «Прикосновение», «Прикосновение любви». Слушая эту песню, мы сможем пережить глубину Искреннего покаяния, так как восточная мудрость гласит, сколько раз согрешил, столько и каяться надо. А также мы сможем ощутить чудо божественного благословения, и у нас появится желание начать новую жизнь, полную любви, милости и радости. Дорогой друг, внутренний свет божественной любви светит так ярко, и высвобождается божественная сила, когда все мы вместе произносим эти волшебные, эти чудесные слова «Господи, помилуй, Господи, прости». И это наше искреннее покаяние дает возможность ощутить новые глубины бытия и прелести жизни, чего вам мы желаем, дорогие друзья, с новым китайским годом. С открытым сердцем мы в смирении к тебе, Господь. Благослови меня, Иисус За то, что было в прошлой жизни Я каюсь им, Боже, и молюсь Мир. К той жизни прежней, Господь, я больше не вернусь. Забуду